Это какого фига такой ветряк? Давай, давай, давай. Чёрт! Ладно. Да. И так сойдёт. Ты лакер, б***ь. лакер. Всё было в Носкиле. Тайминги хорошо. Мне кто-то пишет нехорошо. Я проехал стрелке хорошо. Тайминг, по-моему, хорошо. ой ой, ой, ой, ой, е бой бой что-то непонятное изи ну да, должно быть изи будет изи? Должно. написано изи а почему что-то? Не там валрайды накручит, ну, изи ну да там еще и кажется это а там, уже пень но должно быть изи это только кажется Всем привет, с вами как всегда Сергей Эфирен. И мы проходим гоночки на Икса. Гонка трансформации. Ну это хорошо. И, и сейчас будет проходить, происходить, точнее, что-то непонятное. Жиган! Я так долго его ждал. Я его уже в каждую. Я что-то не понял. А как? Куды? Ты нашел куды? А, слышь, надо в тарелку ее использовать как рампу. Да. Только я, блин, заехать не могу. Упс. Jebate, там какой-то невидимый что ли? Да нет. О! Я застрял в первом кольце. Так. Куда теперь? Туда теперь, Да нет, там вроде нет ничего невидимого. Только не сбей меня, полезу. Так. Хочу стоять. Хорош. В принципе, пока что изи. Все как и было написано в описании. Эть, хорошо, только не упади, хорошо, Тупо, блин. Да, блин. да чё ты цепляешься, ты дура. Да дура. не, просто если, блядь, я сжиган ну, начал откатываться назад из-за гравитации. Угу. Его, блядь, так, хорошо, мне вернули мою машину, а блин, там можно было по вулл проехать, ну ладно, я так перепрыгну. Хочу, хочешь облегчить всю жизнь? Хотя скорее всего на этим не облегчится. там можно было полрайдзить из, из одного кольца в другое заехать. Что там в кольцо заехал? А точнее, может заехать в кольцо? Опс. Так, я помню, под конец надо повыше. Да откуда тут бустеры? Не пошло. Что-то Нет, меня, блядь, выкидывает. Да блин, что здесь, нахрен, тут бустеры? Тут еще весело, тут по, по, по платформе жопой надо будет ехать. По этим зигзагам, короче, по маленьким еще. Опс, кривой. Ну что, ты Ну да я вообще, Короче, я не знаю, там, я думаю, нежелательно по лорайду ехать с фиолетовой. Там можно и так перепрыгнуть. Ну, как бы я так просто перепрыгнул. Мне нормально было. Как же задумка автора? Я не уверен, что это задумка автора, как бы. Там, когда проедешь, там в конце этой спирали наверх. Там повыше, выше, выше, берись. Выше. выше. О, нормально. Ладно, по-пацански не получилось. А что-то хотел. Да я хотел на скорость. А. Нет. Как бы тут, в принципе, можно на скорости, но если передом и бустер еще завязать. А, блин, сильно разогнал. Это же еще больше скорость. Ну да. Так, давай, давай, давай. Нет. Не, ну в принципе, кстати, можно передам без бустака, если по красным проехать. Может, кстати, она для этого здесь и придумана такой хлоп-хлоп-хлоп. Братан, хлоп, изи-каска. От самого края и пытайся к середине. Ага, как под конец тормозни. Я отъезжаю, отъезжаю, отъезжаю. Тихо, не пинайся сильно. Тут лавочки. Что бы ты без меня делал? Ну, если без тебя. Это же я придумал. я сказал, бы. На скорости ты сказал, а я нашел траекторию. Так, там этажик, наверное. Ага. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой, братан, тут немножко это проблемы. Че там? Будешь падать? ловках не будешь? Будешь все-таки, да? Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Но я тебя немножко подускорил, как бы. А, слышишь, тут, в принципе, можно было без отката, со старта, короче, проехать. меня просто бустак такой кинул, я начал поворачивать. Так, что тут, просто засейвиться надо? Просто э -э Три раза засейвиться. <сến> <сến> <сến> я на этой застрял. Так, ты на лавке застрял? Ну, <сен> Но... как так? Дрюхом. Блин, блин, блин, блин, блин, давай, давай, давай. Так, хорошо засеявился. Чуть не упал. Можно еще пару раз это сделать. Все. Так, тормози. Так, хорошо. Еще два разочка в самом круче деле это не сложно, чисто в самом конце тормозишь на этой, на платформе так, камера, вернись ко мне чё-то как-то меня жопой развернуло чё у тебя там? на ну, ловко? Mm? а, на этой падаешь да, я в эту лезу так, я взял чек. Хорошо. Выкидывать началось. Mm. Ну если как бы не особо сложно все таки оказалось. О, вол рейдик с ветрячками, кайф. Да, на Ой! Рутики, вот что я обожаю. Так, пока что хорошо. что за происходит, я не понимаю. Что там? Резко начинает, блять, кидать. Чего у тебя интересного происходит? Почему? Симулятор лав. Так, дирижабли. Главное не зацепить ни один. И все будет хорошо. Так, поверху, поверху. Блин, стрелочки. Не, нормас, нормас, нормас. Блин, ночью вообще в этой фигне ничего не видно. Так, хорошо. Хорошо. Главное, что хоть конусы меня не, не поподкидывали сильно. Хорошо ветряк пожалуйста хорошо это какого фига такой ветряк кто такое ставит так там скоро будет опять тупой ветряк который хрен подгадаешь а Кто -а -а, можно вот блин это не тот это не тот мне следующий нужен был Леха, ты сможешь, покажи этой лавочке, кто здесь, папа. На лавочки ты проехал сейчас. А? <свят> ну, нам покажи, кто тут, папа. О, ты здесь? Здрасте. Ты смог. Тут, короче, до дирижаблей. Да, там вроде было написано, помню, easy. Ну, так это изи просто как бы до дирижаблей изи дирижабли немножко же пень там главное понять траекторию проезда и вовремя поворачивать и дальше в принципе тоже изи но кроме последнего ветряка который четверть открыта и эта четверть нифига тебе не, не подгадывается и ты такой типа ну ладно значит не сегодня значит через пару блин часов может быть ты поймаешь тайминг В принципе, я уже который раз проезжаю почти весь Булрайт. Сейчас я скоро уже подъеду к тому витричку с Я надеюсь, он открыт будет. Давай, давай, давай. Чёрт! У меня был хороший тайминг, но я врезался в край этой трубы, где эта фигня была. Ну, как, реально можно было так затупить в самом конце Тайминги все сошлись, но я не сошелся, блин, и врезался в этот край трубы. Мне нужен хороший тайминг. Где его можно взять? Тайминг? А получится? А их сейчас в розницу продают? В смысле, я зацепился за край? Так, Ладно. И так сойдет. Лакер. Послушай, лакер. Все было в носкели. Она сама бы так не вытянула, а я ее вытянул. Я вот не лучше. Так, не виляй. Хорошо. Тайминги, тайминги, хорошо. Мне кто-то пишет нехорошо. Я проехал в стрелке хорошо. Пока еще хорошо, надеемся на хороший тайминг. еще блин, обслуживание всякое, механики бабки дерут. Так, тайминг, по-моему, хорошо. Так, тайминг. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебой. Е-бой. Я взял чек, я взял чек, взял чек. Не, всё нормально. Все. Финиш, финиш. вспоминаем, мы в такое играли, не играли. Фрызы. Ч? Фрызел. Смотрите. Ну, это стремно. Наркоманские трубы. Опс. Я попал в чек, хорош а, что дальше? Опять в трубы. Ох, так, Ой, я дебил. Да, так, короче. Да, добила меня не будем. Сейчас. А Ты что? спалил меня, да? О, а я перелетел нормально. Вот, только перевернулся Нет, хорош. Местное, что у меня здесь не игру фризит у меня камеру как-то фризит Немножко. Ну как сказать, немножко прям хорошо так. Давай, тяни. Ой, понял. Да, да, да. А не скажу. Удачи. Нет, в прошлый раз ты подглядела, я хотел тебе сказать А сейчас не буду. А не, не, бери не, не, не Ну, еще пока нет Бабка уехала, она успела yes. Так, хорош, тут полрайзинг. это. Да, в смысле тебя закрутило, ты что, тупая что ли? Что-то как-то енто странно. Опс. В смысле меня крутит? Как давно я перестал запрыгивать? Как давно я перестал запрыгивать нормально на вураи? Так, правильно. Нет, только тяжелый. О, пошла жара. Ну давай. Чё там? Чат тут переходик? был. Я слетел с него. Так, тут в трубе засейвится, в принципе, не сложно. Там в конце в трубе засейвится, ты просто залетаешь и все, ничего сложного. Все нормально. Как в этих, мин кишках кататься что такое себе. Динамичненько местами. А, все. 3,20. Ой, а ты доедешь? Не, мне очень мало ради. Сорян. <ты> сорян. Все на этом? Да, наверное. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.